Доброго дня! В общем, расписал все на стене, мне так намного удобнее, у меня специально для этого специальная магнитная стена. Сейчас пройдусь по каждому пункту с учетом этапов воронки продаж новой, которые, в принципе, я могу предложить, что мне интересно. Интересно, правильно ли я построил взаимодействие с клиентом и есть ли какие-то замечания и недоработки по. Тому, что надо упомянуть на каждом этапе продаж Сейчас просто буду показывать с камеры и комментировать Для того, чтобы было максимально понятно И после этого уже можно будет Ну, то есть на основании обратной связи Выведем все это в видеоинструкцию И сделаем доработки в CRM -ке. Ну, собственно говоря, это и будет... Уже инструкция готовая по работе менеджера и тут в общем все этапы учтены, сейчас покажу. Так, едем дальше, то есть какую информацию ему нужно сообщить в разговоре в, и в той информации, которую мы в основном будем отправлять, потому что часть из нее будет отправляться автоматически. То есть, что его интересует из э, той истории общения с клиентами, которую я успел изучить. Да? А, то есть, объем минимальной закупки, сумма минимальной закупки, без рядов или нет. А, физическое местонахождение. То есть, человеку, людям важно понимать, а, где находится производство, где находится склад. География поставок. Ну, чтобы они понимали, что мы находимся не на Украине там где-нибудь, и не пытаемся поставлять на весь мир а, адекватные, да, просто обозначение этого. А какой ассортимент у, нас, ассортимент у нас есть? То есть новички в основном задают вопросы по тому, какая, какие типы а, обуви есть. Это там женская, мужская, детская. Задают вопрос, если они занимаются детской обувью, они говорят, а детская есть? Занимаются женской обувью, спрашивают, а женская есть? Время работы на рынке как показатель а, надежности а, производителя и а, также показатель надежности, да, а, есть ли отзывы, на да, там, сроки поставки, что с заменой, что с браком, если что, да. И еще один важный пункт, который является, в принципе, наверное, на 50% важным, простота работы с наличием, то есть, как можно быстро выгрузить товар и разместить у себя на источники, чтобы это было все просто и хорошо. в Два клика. И это вот к теме того, что очень нужна видеоинструкция по выгрузке. И я бы наставил вплоть до того, что если человеку нужно там, что если мы на этапе общения с ним выясняем, что у него закупка там только в ВКонтакте размещена, либо только в Одноклассниках, и что ему нужны определенные позиции, да, там женская, а, ну, то есть мужская, допустим, обувь, да? Такая-то там, темисезонная Чтобы менеджер формировал выгрузку сам и отправлял ему при первом контакте Это показатель, который а, ускорит нам а, взаимодействие с ним а Дальше по действиям в CRM у меня расписано То есть какие действия в CRM нам необходимо предпринять а, Для того, чтобы у нас все четко работало и было полное понимание а, Первое, автоматизация отправки Автоматизация отправки. То есть настроить вам CRM про автоотправку имейлов вообще нет проблем. Задача максимально автоматизировать мессенджеры. А это выполняется с, только со сторонними виджетами. Кроме сообщений от ВКонтакте в сообществе и сообщений в Инстаграм, которые сейчас работают в принципе бесплатно. Ну еще Viber есть. Еще есть интеграция с Телеграмом которая тоже работает бесплатно. Но эта отправка, ну, надо понимать, что эта отправка идет уже после того, как человек там предоставил контактные данные, свой номер телефона, и мы точно знаем, что он пользуется этим мессенджером. То есть мы уже с ним пообщались по телефону, либо в переписке, запросили у него актуальный контакт из этих мессенджеров, иначе эта не, настройка не имеет особо смысла. А дальше. Автоматизация постановки задач менеджеру по отправке информации. То есть, как только поступает лид а, на первом этапе, как только он поступает, то менеджеру автоматически средствами настройки CRM формируется задача, а, которая вот а, в менюшке находится там задача, да, и автоматически уходит ему уведомление на рабочую почту или на Telegram, то есть, куда там удобно настроить для того, чтобы все а, вовремя, работала он пришел на рабочее место или там полдня допустим он не был он пришел он смотрит какие задачи у него поставлены что поступили на новые лиды он видит старые задачи и работает по ним а, дальше автоматизация перехода на следующий этап воронки при удачной отправке информации а, тут два момента да если у нас а, нас а, сработала автоматическая отправка человек получил данные все отлично есть возможность перевести его по сформировать автоматическую задачу CRM, чтобы она при отправке информации отправила на следующий этап. И также менеджер будет делать это вручную при отправке информации, в том случае, если автоматом это не прошло. Тут необходимо также корректно заполнение полей карточки контакта. Это вот по всем тем данным, которые нам необходимо у него запрашивать, если нам удалось при первом контакте с ним хорошо поговорить, прокоммуницировать. И очень важный момент, который нужно преследовать на этапе всего всей, работе, всей работы с, со всеми сделками, это сохранение всей истории коммуникации с входящим лидом. Потому что если этого нет, вот сейчас как происходит, да? То есть переписка идет через личные контакты, там а, рабочую электронную почту. Электронная почта там сохраняется отдельно, она не привязана к CRM, насколько я понял. И <coughs> идет переписка с аккаунта с аккаунта личного ВКонтакте. Это очень плохо, потому что а, в случае там блокировки аккаунта, в случае смены менеджера, в случае до да чего угодно, в случае а, переписка теряется и надо, чтобы возобновить с ним работу с этим лидом, чтобы получать по нему всю информацию и взаимодействие с ним поддерживать надо будет с ним опять прокоммуницировать, опять запросить у него данные, которые уже были в переписке поэтому это очень актуально и мы каждый раз при коммуникации с лидом должны вносить в карточку контакта все данные, которые у него запросили и это предусмотрено вот на следующем этапе сейчас это буду рассказывать. А, ну и тут технические моменты, которые необходимы для реализации этих, да? инструкции, которые необходимы для работы, то есть по отправке информации а, о компании а, без автоматизации по действию при а, сбое автоматизации, ну, если такое произошло. Ну и ресурс, который необходим. Да? А, настройка шаблонов сообщений, настройка виджетов интеграции мессенджеров. А, эта штука платная, то есть тут надо выбирать и подстраивать менеджеры. А, настройка полей карточки контакта, то есть необходимые поля карточки контакта, которые в соответствии с информацией по лиду <coughs> должны заполняться. Переходим к следующему этапу воронки, это уточнение. А, главный смысл а, этой этого этапа это собрать э, всю необходимую информацию э, для понимания точных сроков перевода потенциального клиента на этап старта закупки. То есть здесь, э, если мы на первом, инфор... первом э, при первой коммуникации не можем собрать всю информацию в большинстве случаев, то есть человек говорит, я изучу информацию и окей отпишусь, то здесь мы... Э, Заходим к нему, ну то есть коммуницируем с ним, говорим, что окей, вы посмотрели, а, ответьте, пожалуйста, еще на вопросы, которые не ответили при первой, при первой коммуникации. И заносим все, всю необходимую нам информацию, вот это, да, а, для того, чтобы мы могли уже четко с ним коммуницировать а, и вести его на следующий этап, это этап закупки. Какие вопросы здесь у клиента еще к нам возникают и которые мы должны закрыть, да? и возможно он еще первую, первичную информацию у него еще даже не было времени изучить, да? А, возможно, да, частично у некоторых такое есть. Могу ли я взяться за эту закупку, да, и будет ли это просто, просто тут ключевое, да, вот от этого простота работы с наличием и выгодно для него. То есть мы должны здесь показать себя на высоте и если что менеджер должен подкреплять каждый раз это взаим, взаимодействие с ним. А дальше действия в CRM. А, запись всех недостающих данных по потенциальному клиенту. Окончательная а квалификация лида. Что это значит? Вот это очень важный момент, который позволит, позволит нам отсеять работу с ненужными потенциальными клиентами, потому что такие имеются в любом случае. И я предлагаю классифицировать на, по трем направлениям. Это супер целевые. Кто сюда относится? Уже те, которые а, работали с направлением обуви, а, кому это интересно, и кто регулярно а, размещает закупки. А, среднецелевые, которые время от времени вообще занимаются обувь, обувью, либо время от времени вообще занимаются закупками, но им интересно. И нецелевые, которым просто интересно было запросить информацию, а, обуви они Планировали заниматься, но в данный момент не хотят. И все, которые с прочими, а, то есть по каким-то причинам, а, они не, в ближайшее время не будут готовы а, взаимодействовать с нами. Ну, соответственно, а, а еще тут <coughs> к инструкциям позже перейдем. Да, а важные моменты. А, что нужно делать с CRM? Простановка в карточке контакта, а, даты следующей связи. Вот это вот прям принципиальная вещь, которую надо а, делать при работе на всем, всем сроке жизни с клиентом. Иначе смысл ведения CRM он, а, вообще нивелируется. А, простановка карточки контакта примерные даты размещения закупки. То есть тут из живого общения с человеком мы понимаем, когда он планирует размещать закупку, эту информацию носим обязательно. Для того, чтобы иметь плюс-минус ориентир, когда нам ожидать а, перевод а, сделки ближе к этапу оплаты? А, перевод сделки на следующий этап. Ну да, сама основная цель и задача это после коммуникации с ним перевести уже человека в разряд, а, который мы его квалифицировали, то есть отсеиваем здесь суперсолевой, среднецелевой, нецелевой в отдельную складываем, больше с ними не работаем, не тратим на них время в принципе вообще ресурсы ограничение по заполнению обязательных полей карточки контакта. А это внутренняя настройка CRM-системы, которая необходима для того, чтобы менеджер а, не накосячил. То есть, а, чтобы он а, не, не смог перевести а, целевого а, клиента, который относится к суперцелевым или среднецелевым, на следующий этап без заполнения обязательных а, данных о нем. То есть раз он с ним прокоммуницировал, он будет на этом этапе висеть, и его задача будет висеть, пока он не заполнит все данные по нему, чтобы владеть информацией, классифицировать его полностью и а, понять, то есть, кто это, и получить полную информацию по нему и о предстоящему взаимодействию. И уже после этого можно будет переводить. Вот здесь на целевой, то есть если он не целевой... Мы просто его не его сбрасываем, и нет такого правила обязательно заполнения полей. Но по этим двум, которые нам интересны, они обязательны. И вот также постановка задач на связь при каждом взаимодействии. То есть это именно ведение сделки от одного... Ну то есть мы ставим задачу связаться с клиентом в таком-то времени. И менеджер не может поставить... Ну то есть он зашел выполнить эту задачу, связаться по времени, и он должен обязательно проставить время и дату следующего взаимодействия, иначе этот контакт потеряется. То есть он в задачах не будет отображаться, и когда-никогда менеджер будет с ним взаимодействовать, но это уже по инициативе менеджера будет. Это будет не заложено в систему, поэтому это обязательно на каждом этапе вообще ведения. И как Средства контроля и понимания по всей информации, которая входит в CRM-систему, нужна, желательно, вообще необходима запись звонков и фиксирование переписки в CRM, привязывание ее к карточке контакта. Это важный момент, который помогает вот настройка интеграции на первом этапе. То есть, если мы не настраиваем виджеты, и продолжаем работать из личных виджетов, ну, из, лич... из личных мессенджеров. То есть, переписываемся с ним в Телеграме. Клиент сказал, там, мне euh, удобно в Телеграме. И мы переписываемся. А в crm эта переписка не сохраняется, никак туда не подтягивается. То есть, мы... Мм... Короче, организация подвергается рискам потери данных и... А да, потеря данных этих вот, это которые все, переписка фиксировалась, да, о следующих датах контакта, о чем-то еще. То есть менеджер не проставил дату следующего контакта, но в переписке она зафиксировалась. Раз, менеджер куда-то на 2-3 дня исчез, а мы прощелкали закупку. Ну вот такие вещи, они должны полностью фиксироваться и а, быть в истории, то есть чтобы кто-то мог подхватить сделку и довести ее до следующего этапа однозначно, а, потому что мы ну, не факт, что человек с нами поработает, если мы что-то ему обещали дать, да, а, по какой-то причине менеджер не вышел, менеджер забыл, менеджер что-то еще не сделал, а, заболел, там, а. у нас нет этих данных, другой человек не может а, предоставить информацию и а, человек либо говорит ну, как-то несерьезно с вами работать а, и вообще может уйти из взаимодействия с нами. Либо отложить э, переход на следующий этап. Отложится у нас, э, то есть это размещение закупки, да, у нас отложится на определенный срок. А соответственно, факт оплаты у нас тоже улетит э, к чертям. А, в общем, а, по инструкциям а, к этому этапу. А, Инструкция по заполнению обязательных полей карточек контакта для менеджера и по классификации льда по этапам а, воронки. Инструкция, чтобы для менеджера было все понятно, ну для всех было все понятно. А, ресурсы, которые нужны. Телефония, запись у звонков. А я уже объяснил, почему. Виджеты, опять же, сюда относятся. Настройка ограничений этапов а, воронки, чтобы не переходить на следующий этап воронки, не заполнив полностью информацию. Вот. Можно переходить к следующему этапу воронки. Это когда мы уже отбросили нецелевых, у нас остались суперцелевые и среднецелевые. То есть у нас две отдельные колонки в CRM, в которой есть суперцелевые и среднецелевые. И мы с ними уже ведем взаимодействие. Цель данного этапа определить факт старта закупки. Не определить факт, а то есть это факт старта закупки. То есть мы уже здесь... С людьми работаем, пока они у нас а, не, разместят, не разместят наш, наш товар в свои закупки. Вот это ключевое действие этого этапа воронки. А, вопросы клиента, которые могут возникать здесь, это взаимодействие по нюансам наличия и прочие вещи. Ну, если я правильно понял, да, полностью взаимодействие с клиентами, если есть еще, ну, нужно что-то добавить, потому что это важный этап. Следующий этап у нас уже а, этап оплаты. А, действия в CRM-системе. Здесь мы взаимодействуем, ставим задачи и общаемся с клиентом время от времени, пока а, он не разместит закупку. Это вот наше ключевое действие. В принципе, инструкции и ресурсы здесь а, те же самые остаются, они не нужны. Следующий этап факт, уже факт оплаты этап оплаты цель у нас естественно здесь уже чтобы деньги упали в кассу то есть по вопросам от клиента здесь идет взаимодействие по нюансам оплаты там выставление счетов подтверждающие документы что-то по доставке то есть моменты которые сюда входят доставку сюда я еще не указал надо будет дополнить какие действия в серым мы должны производить перенос на этап оплаты с предыдущего этапа квалификации лидов а, проставление суммы сделки в карточке контакта обязательно чтобы мы видели сколько по данному этапу а, и в последующем у нас идет по а, сумме накопительным итогам в а, конкретной сделке и ограничение по заполнению обязательных полей карточки контакта, конкретной суммы сделки. То есть менеджер не сможет перенести эту сделку на следующий этап, а именно повторные закупки, не внеся эту сумму сделок. Собственно говоря, инструкция, которая необходима будет, это по заполнению обязательных полей карточки контакта. Ну и а, тут уже наверняка понадобится интеграция с а, «Мой склад» чтобы отображать наличие, которое ушло по данному заказу. Ну и, собственно говоря, последний этап сделки, который является первым в следующей воронке, это повторные закупки. Здесь мы, в принципе, переносимся фактически на этап, когда мы общаемся с клиентом. До факта старта следующей закупки И тут цикл замыкается И все повторяется В AMA CRM есть специальный раздел На расширенном тарифе Это повторяющиеся сделки Которые позволяют вести Там чуть-чуть все по-другому настроено Но удобно вести повторные закупки И там менеджер Также все взаимодействует В принципе все так же Просто удобно работать с повторяющимися покупками на этом все. Вот мне нужна сейчас секунду. Меня, в принципе, нужна обратная связь. Правильно ли я прописал по этапам и какие еще данные могут быть запрошены у потенциального клиента, допустим, при взаимодействии по нюансам оплаты, ну, и нюансам доставки. Скорее всего, это все. <coughs> вот, но я все подобрал с учетом того, что может, в принципе, вообще понадобиться. Поэтому жду обратную связь и на основании этой обратной связи уже допиливаем инструкцию, вносим изменения в crm и а, можно уже спокойно работать.